Привет! Вы на канале Ruslow Art. Здесь мы проводим вас за кулисы наших съемок и показываем нюансы, которые могут быть вам в дальнейшем полезны при создании ваших проектов. Сегодня продемонстрирую вам, как мы сделали следующий образ. Well, young, naive, you know, know that... Немного предыстории. К нам обратился парикмахер из города Таганрога. Таня Кузовкина. У нее есть свой салон. Ссылку я оставлю здесь. Она попросила сделать нас фотографии креативные фотографии, которые будут отличаться от большинства фотографий, которые мы видим в обычных профилях парикмахеров, бьюти-работников и так далее. Она хотела сделать проект креативный проект со сложной идеей, со сложной сложный образ. Таня дала нам референсы, показала цвет волос модели, модель. И уже имея на руках исходные данные, Лена, Наташа и я, мы начали додумывать проект. Дальше я включу бэкстейдж и буду по ходу бэкстейджа комментировать некоторые нюансы. Возможно, вы их найдете полезными, воплощая свои идеи. Так, на этой фотографии мы видим основу платья, на которую Наташа в дальнейшем будет накалывать куски одежды, куски порезанной ткани. Здесь мы видим на фотографии, на телефоне референс. Наташа болит спинка, она устала. Это студия, салон, салон, парикмахерский салон Тани. Видите, он небольшой. Мы должны были в нем суметь уместиться, наша модель с оранжевыми, с оранжевыми ногтями. Мне пришлось их в дальнейшем перекрашивать. Это важный момент, чтобы у модели были правильные правильного цвета ногти. Олечка что-то красит, а Леночка прихорашивается. Красивая Леночка. Далее мы видим, как Наташа доделывает платье прямо на модели. Это платье неполноценное платье, как мы привыкли видеть. Это платье только для съемки. Задняя часть его не рабочая. Модель простояла 5 часов, просидела 5 часов, пока ей делали прическу, и теперь еще час-полтора, пока Наташа доделает все детали, и мы все установим. Сейчас мы, к сожалению, не сняли момент, как Наташа именно вырезала куски и крепила их на основу юбки. Сейчас обсуждается вырез. Елена предложит поднять рукава. Наташа делает выточки прямо на модели. Видите, какие руки золотые у человека. Лена сделала подсъем того, как установлен фон и установлен свет. Студия отделена на две части этой стеной. С одной стороны, одна зона, другой, друг, где мы снимаем. Так как у нас не хватало пространства, чтобы установить свет, мы были вынуждены его вносить в другую зону. К счастью, у нас есть длинный журавль, мощный, и он позволил сделать такую конструкцию. В этом большой плюс и имения своего оборудования. Мы можем в любое место приехать и сделать студию где угодно. Сейчас будет быстренький таймлапс. На модели доделываются уже все нюансы, когда она уже стоит на месте. Это в продолжение 5 часам, она еще полчаса будет стоять здесь, пока мы все устанавливаем. Как видите, я прошу модель поднимать руки вверх, для того, чтобы у нее не отекали руки и не становились пурпурными, когда они долго находятся внизу, они отекают и... Цвет меняют. Получается, необходимо будет дополнительное действие делать в фотошопе. Если модель держит вверху руки, то э, все становится более бежевым. Наташа э, удлиняет платье э, в данный момент. Э, мы подняли модель над полом. Необходимо было срочно придумать способ, как это сделать. Не было табуретки, не было ничего. Мы нашли кейс. На этот кейс поставили полочку, наш, которую нашли, опять же, в шкафу. Это к тому, чтобы вы находили способы выходить из сложных ситуаций быстро. Вот сейчас я, допустим, поднимал Лену, которая переключала мощность света. Видите, это один из тех способов выйти из сложной ситуации. Чтобы не опускать целый журавль, я поднял Лену, и она его переключила. Доделали детали, подвинули модель. Сейчас с левой стороны находится отражатель. Я предполагал изначально, что будет мягкий свет. В итоге я пришел к жесткому свету. Жесткий свет наиболее гармоничен был здесь, так как он делал акцент на на прическе и одежда уходила в грейд, то есть она становилась более серой. Собственно, у нас здесь акцент именно на прическе. Это будет заметно в дальнейшем. Здесь еще отражатель есть а дальше я его, его уберу. Съемка подразумевается на ноутбук априори, потому как без ноутбука я не знаю, как можно обходиться в подобных ситуациях. Здесь, видите, с левой стороны уже нет отражателя, я задернул шторы, они не пропускают свет. Еще находится сверху рассеиватель. Он делает картинку более мягкой, я не снял, не сделал подсъем, как я его убрал и как мы сняли, но вы видите фотографию, что без, как, как выглядит фотография без рассеивателя и, и без отражения, то есть она становится более жесткой, и считаем это было правильное, правильное решение. Так, как вы видели из прошлых фоток, модель, все члены команды, Фотограф, это понятно, но э, и остальные, и макияж, и Наташа, и Лена, они все работают на протяжении всей съемки, потому что неизвестно, какой ракурс не потребуется, макияж все равно необходим, даже если лица не будет видно. Э, Лена, которая смотрит на картинки, где-то вносит свои поправки, Наташа, которая видит нюансы и дорабатывает то, что мы ее просим. То есть все должны работать всегда, так как это проект, наш проект и мы за него отвечаем. Сейчас я объясняю модели, как подвигаться, как представить себя зонтиком, стоящим на берегу, на который дует ветер. Представь себя зонтиком, <laughs> говорил ей, это было оригинально, все поулыбались. Перед вами результат нашей работы. Мы видим исходник фотографии и результат пост-обработки. Как понимаем, в этой съемке ее специфика заключалась в том, что у нас не было много работы с кожей, в исключении этой фотографии, ну совершенно немного, но много было работы с волосами. Видите, все эти волосы, все прорехи, где невозможно было заполнить при естественной работе парикмахера, мне приходилось дорисовать на компьютере. Это довольно долгая муторная работа, она занимает очень много времени, чтобы зарисовать каждую детальку и дорисовать косички, где необходимы висящие волосы. И поэтому я решил, что на следующей неделе я лучше запишу отдельный ролик на примере второй части этой съемки. Есть вторая часть, она будет, и вы увидите, как я работал с волосами. Просто принцип будет тот же. Я прикреплю, скорее всего, кисть и расскажу, как ее сделать. Вот, и вы сможете немножечко подобраться опыта. Хотя я уверен, что многие из вас уже много чего умеют. Если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Буду рад ответить на них. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Буду вам очень признателен. Всего доброго, пока. Что, Дим, думаешь? Ну, а кто-то все время ест. Ну. И не толстей. Я на Я на